Она подчиняется только любви, вот если он нежно, ласково себя ведет, она раз такая прижухла, потому что она любви подчиняется, женская, женщина любви подчиняется, но она не подчиняется просто строгости, вот допустим, мужчина строго себя ведет, она раз начинает бунтовать, сердце у нее раскалывается, несправедливости, зачем с самой любовью так поступать? Я представительница любви в твоей жизни, она это понимает, а ты так себя ведешь со мной, да не буду вообще с тобой иметь дело, она так думает. Мужчина, он женщине дает защиту, дает знания, дает прибежище, столько всего дает. И в ответ нужно только одно. Согласие, что ты ну, разумный, старший, главный в моей жизни. Просто одно, понимаете, вот женщины, просто вот это согласие и все. И этого достаточно, все остальное будет исключением. Все, что вам надо в жизни, вы получите. Просто примите, что у мужчины без этого не может жить. Понимаете, вот мужчина, почему он, вся его жизнь с чего соткана? Он постоянно чего-то добивается, преодолевает, сражается, побеждает. Для чего? Для того, чтобы его уважали, для того, чтобы его почувствовали, что он как бы в жизни важный человек, ответственный, влиятельный. Он, эти, он родился для того, чтобы так его считали, таким человеком. Представляете, всю жизнь для этого живет. И самый главный, близкий человек, жена, не хочет так себя с ним вести. Так что, зачем ему тогда вообще эта жизнь нужна? Понимаете, он для этого живет. Точно так же, как живет, женщина живет для нежности, гармонии, красоты. Вот этих деликатных отношений. Она ради этого живет. Вообще вся жизнь для нее вот в этом смысле, в этом смысл жизни. Ласково, мягко разговаривать. Вот она чего хочет в жизни вот этих вот добрых таких отношений, она из-за этого, из этого заточена, если этого ей никто не дает, так зачем тогда вообще ей жить с этим человеком? Она не понимает, точно так же, когда женщина не уважает усилия мужчины, его как бы, ну, его направленность жизни, его желание, его, ну, то есть она его считает вообще там типа, да, дерьмо на палочке, не может зарабатывать, да зачем ему тогда жена такая вообще нужна? Понимаете, женщине зарабатывать – это развлечение. У женщины столько способностей, Бог от природы дал, что и зарабатывать – это от развлечения. Она дольше, долго, конечно, работать не может, она устает, переходит с одного места на другое, но для нее это просто развлечение зарабатывать, потому что он немного способен. Мужчине, чтобы зарабатывать, им надо реально вкладываться в это, реально развиваться. Маленький мальчик, пять лет, ничего не соображает. Смотришь ему в глаза, он такой, как бы, Кушь, кушать, гулять, кушать, все, ничего вообще не такое. Мама правильно к папе относится? Не знаю, он ничего не знает, понимаете? А дедушка как себя чувствует? Не знаю, понимаете, он ничего не знает об этом мире вообще, девочка пять лет, все знает. Она вам расскажет, как папа к маме относится, как мама к папе, сколько у нее будет детей, какая будет семья, все расскажет вам. Пять лет. Бог девочке все дал. Мальчику ничего, ему надо все добиваться. Через шишки, синяки, ему надо постигать этот мир. С помощью своих собственных усилий, так Бог сделал мужчину. Понимаете, это надо осознать, что все эти его усилия, Должны получить признание в сердце жены. И это значит, что она его любит. Больше нет никаких вариантов понять, что любит. Если жена не признает мужа, вот его заслуги, его, как бы, его усилия в жизни, если она не считает его старшим, значит не любит. Потому что ваше вот это ощущение, что он до меня дотронулся, не так хорошо стало, его это не колышет. Это вас колышет, понимаете, мы как бы, я говорю, я тебя люблю. Ты не любишь, ты наслаждаешься им, это разные вещи. Любовь означает понять человека и сделать так, как ему хочется. Вот это любовь, а не наслаждаться просто человеком. Обязанностью главным является вот это. Легкий стиль отношений, не грубо, не жестко, не принцип, если принцип стоит выше человека у вас, а я тебе докажу, что это так, а буду тебя гнобить, все ты разрушаешь свою семью, такая тяжесть на сердце будет у близкого человека, такой камень, на годы может могут отношения испортиться, просто из-за того, что вы принцип поставили выше любви, не надо никаких принципов, неправильно себя человек, ведь ничего страшного, вы поможете ему исправиться. Не надо, да я тебя брошу там, да ты там, свинтус там. Это вообще неправильное просто мышление. Так нельзя к человеку обращаться, относиться. Если ты разгневан, как бы успокойся, прости человека, если хочешь его исправить. Потому что Бог тебе все равно будет давать похожее, похожее, похожее в жизни, пока до тебя не дойдет. Что все, что ты видишь перед тобой, это твоя судьба. А судьбой так нельзя себя вести, она не позволит собой шутить. Люди, которые пытаются там судьбу дать, да пошел ты, и все. Хорошо, судьба тебя устроит, Кузькину маму. Потом посмотрим, кто пойдет, она или ты. Мы не знаем, что такое судьба, мы не видим этот мир, не чувствуем его. Я когда читал лекцию в Минске, это было где-то три недели назад, на первом семинаре, Одна женщина, вот был полный зал, не было мест, одна женщина сильно просилась на лекцию. Она плакала, хотела на лекцию. Ну, одно место было свободным, ей дали возможность присутствовать. Она сидела, все конспектировала, записывала. В какой-то момент закончилась ее жизнь. Она начала задыхаться, подбежали врачи, поняли, что сейчас остановит сердце, начали делать искусственное дыхание. Я сел молиться, весь зал попросил тоже молиться. И я почувствовал судьбу этого человека. На тонком плане я увидел, как вошла женщина в белом, которая забирает жизнь красивая. Она подошла к ней, и тут же у нее остановилось дыхание. И я начал молиться дальше. И весь зал молился, и эта женщина, она отошла от нее. Просто потому, что ей понравилась молитва. Она задышала сразу. Она вышла из состояния клинической смерти. Она забрала у нее жизнь через два дня приниматься после этого. Но она показала силу молитвы. Понимаете, в этом мире мы не начальники. Права здесь пальцы веры не надо ставить. Если судьба захочет вас наказать, она накажет. Вы ей ничего не докажете. Вы думаете, что вы тут в два счета выйдете замуж, Посмотрите. Потому что некоторым людям Бог дает возможность видеть судьбу. Для того, чтобы винтить мозги кому-то. А сам человек свою судьбу не видит. Вот я свою судьбу не вижу. Чуть-чуть догадываюсь. Но не так, как вижу других. Что это не положено. со своей судьбой. Ты не будешь разбираться сам. Но если ты хочешь послушать от других людей, послушай. Давайте разбираться в глубинах психики человека. Вот смотрите, есть два психических цилиндра. Один отвечает за поведение человека, за его поступки, за его решимость, за его как бы в силу воли, за его характер, ну, с, с точки зрения поведения. А другой внутренний психический цилиндр отвечает за настроение, за эмоции человека, за его м, черты характера и так далее. Вот смотрите, у мужчины наружный психический цилиндр, который связан с поведением, имеет очень жесткую непреклонную природу. Мужчина кажется дубовым внешне. Вот смотришь на него, с одной стороны, женщине это нравится, она чувствует защищенность, потому что у ней наружный психический цилиндр очень податливый и мягкий. Это, с одной стороны, очень комфортно, понимаете, потому что женщина, она легко подстраивается в любую ситуацию. Вот, допустим, взять иммигрантов. Женщина мигрировала там в Англию, допустим, она через, через два месяца уже... Сенька, бери мяч, понимаете, уже, уже как бы уже все, как бы она по-английски уже говорит. Мужчина будет говорить, Сенька, бери мяч, понимаете, еще пять лет. Почему? Потому что у мужчины психика очень тугая, то есть с точки зрения отношений, там языков, он как бы, он русский, понимаете, как бы, да, или узбек, ему очень трудно ä, поменяться, понимаете. Женщина, она все как рыба в воде, она куда-то приехала, уже все, то есть она там уже все, своя. Через 5 минут. Потому что у нее психика очень подвижная у женщины. Она может легко подстраиваться под любую ситуацию. Допустим, она полюбила кого то допустим, мужчину, он летчик, допустим. И она такая, он ее спрашивает, те летчики вообще нравятся? Он говорит, да. Она говорит, да, мне летчики очень нравятся. Она, правда, об этом еще никогда не думала. Но он думает, блин, как повезло мне, а? вот я летчик, и мне девушка понравилась, попалась, которой летчики нравятся. Да ей летчики и по барабану, она просто влюбилась в человека. И сразу вот ей все нравится. Это естественно. То есть не то, что... Кстати, когда разводиться будет, потом я, она скажет, что мне летчики вообще никогда не нравились. Вот. Они разнравятся сразу, понимаете? У женщина так психика устроилась, она себя какого-то полюбила, она сразу ей все нравится, что с этим человеком связано. Он думает, это совпадение. А ему важно, чтобы его специальности нравилась жене. И нравится просто человек, она все остальное принимает, подстраивается. Психика очень гибкая у женщины. Естественно, это происходит мягко, легко. Потому что психика подвижная очень, снаружи мужчины, снаружи. Мы о другой части психики пока говорить не будем, чтобы вы не расстраивались. У мужчины снаружи все жестко, твердо, непреклонно. Женщине кажется, что с ним ничего не сделаешь. Она не знает, что характер мужчины подвижный. Ну то есть с ним не сделаешь в плане принципов. Вот он уперся рогом принципы, допустим, правила, которые у нее есть в жизни, поменять очень сложно. Привычки мужчины. Поэтому женщина, когда замуж выходит, должна понять направленность жизни мужчины, потому что направленность ⁇ это наружный психический цилиндр. Вот куда он какой курс в жизни взял? Взял на самосовершенствование курс. И привычки надо знать мужчины, потому что привычки ⁇ это наружный психический цилиндр. Ему очень трудно это все поменять. То есть привычки плохие, мужчине годами надо изменять, потому что там все туго, снаружи в психическом цилиндре, у мужчины все туго. Но если говорить о характере мужчины, то у мужчины характер очень подвержен изменениям. Допустим, у него плохой характер, он там обидчивый, злой, там, гневливый, там, обманщик, там, ну все что угодно. Знаете, вот любые вещи, что назовите, все это меняется у мужчины быстро и легко. Он может стать совсем другим человеком с точки зрения характера. Привычки менять ему будет сложно, но как человек он может стать очень хорошим. Потому что так устроена его психика. Теперь у женщины привычки меняются моментально. Решила жить по-другому, все побросала, что не надо. Тут же. Вообще без проблем. А вот характер... Мужчина, не надейтесь. Когда мужчина хочет себе жену выбрать... Нужно две вещи знать. Нужно знать ее характер. Ты перевариваешь или нет, терпишь или нет. Это очень важно, потому что женщина свой характер не поменяет. Какой есть, такой есть. Принимай или уходи. Понимаете, женщина поэтому интуитивно проверяет мужчину. Она вот смотрит, он терпит мой характер вообще или нет. Она пытается понять, он как бы справится или нет со мной. Если чувствует «нет», она даже не рассматривает этот вариант. Она интуитивно это чувствует просто. Мужчине кажется, что у нее характер вообще идеальный. Это внешнее, это поведение. До характера еще дело не дошло. Просто вы, когда общаетесь, это поведение. У мужчины твердое, строгое поведение. У женщины ласковое, мягкое, нежное поведение. Это просто внешнее Если вы хотите понять, как, как работает внутренний психический цилиндр, то возьмите ребенка маленького просто. У маленького мальчика, у него наружный психический цилиндр еще не развился. Поэтому маленький мальчик, как он себя ведет? У него он такой очень мягкий, такой ранимый, такой, да? Это его, это его внутренний мир, мужчины. Девочка маленькая. твердая, независимая такая, да? Потом постепенно наружным психическим цилиндром обрастает человек, юноша, допустим, мужчина уже такой сильный, смелый, такой храбрый, девушка такая трусливая уже такая, все, такая у нее мягкая, податливая такая поведение. Живем дальше. Потом с возрастом опять наружный психический цилиндр издащается. Женщина становится бабкой, это особая форма жизни такая. Все падают, как бы никто не может уставить. А мужчина такой дедушка, он такой, совсем согласный такой добрый. Он же был юношей такой сильный, непреклонный и стал дедушкой такой. Если вы хотите понять, как работает внутренний психический цилиндр, посмотрите, когда человек засыпает, он туда заходит. Мужчина, когда засыпает, он такой, да, становится, вот женщине нравится, когда мужчина засыпает, она подходит, можно ему что-то сказать, ты хочешь обнять, поцеловать, он такой, становится, женщина, когда засыпает, попробуй к ней подойти, когда она спит, она тебя порвет вообще. Понимаете, у женщины внутренняя часть психики в разы сильнее мужской. Женщина должна это знать, и мужчина должен знать. Потому что у, мужчин, у женщины внутренняя часть психики выходит наружу. Только в двух случаях, когда она сильно влюбилась и когда она разгневалась, ну вышла из себя. Она просто все порвет. Понимаете, не связывайтесь мужики, не доводите ситуацию, когда у женщины вот эта внутренняя часть психики выходит. Вулкан вот этот вот. Везувий. Страшная вещь вообще, Но она ничего не, не, не остановится, понимаете, ни перед чем, Это да страшная сила вообще, все разрушающее. А мужчина такой, о, теряется в этот момент, потому что у него понты слетают, наружная часть психики, а внутри он такой, как бы, он вообще не понял, что произошло. Жена такая нежная, смиренная, мягкая, пошла уходить из дома, и он с ней ничего не может сделать. У женщины, если она уже решила уходить, психика в этом состоянии будет месяцами длиться. Он ее потом назад... И она сама себе... Она уже будет понимать, что надо возвращаться, но она не может, потому что она разозлилась. Это надолго. Понимаете, страшная сила вообще. Ну, как бы... Можно эту силу, допустим... Посмотреть на нее не с позиции, допустим, гнева женского, а с позиции любви, допустим, да? Ну, выходит наружу вот этот психический цилиндр внутренний. Когда женщина влюбляется, она становится сильно непреклонна в своем желании. У нее такой вулкан, как бы, просыпается у нее. Не будете вулкан, мужики, у женщин внутри. Психика у женщины внутри очень тугая. Женщина обижается, нужно много дней для того, чтобы ей простить. Мужчина обиделся, обида это внутреннее состоящее. Обиделся через 10 минут, он уже как бы простил. Не все быстро меняется. Вот смотри, оба обиделись, одна обижается неделю, второй 5 минут. Чувствуете дискриминацию? Кто обиделся, тот и прав, перед тем надо бегать на задних лапках, понимаете? Поэтому мужчина с женщиной должен вести себя очень аккуратно. Он должен не касаться внутреннего психического цилиндра, когда с ней себя ведет, чтобы не будить вулкан. А женщина должна проникать сразу внутрь, потому что ей наружная часть психики мужчины не подходит. Внутрь сразу, понимаете, путь к внутреннему психическому цилиндру мужчина идет через желудок. Накормила мужика, он как бы и все, в сердце к нему проникло и дальше. Пришел с работы, раз, сразу обняла его. Что он в наружном состоянии находится, он воюет со всеми. Обняла его раз, он такой э -э, обмякает. Обмяк, все, можете дальше. Сначала нельзя с ним разговаривать, потому что он на войне, понимаете, он еще воюет, он еще не пришел в себя. Вы его обняли, погладили, мой хороший, все, ты дома. Он такой. А -а -а -а -а. И дальше с ним очень аккуратно, такие во внутренний психический цилиндр, сразу смотрите в самую глубину его сердца, верите, что он у вас добрый, ласковый, мягкий, такой, надо его таким воспринимать мужа, как он, когда вот засыпает. Запомните это состояние, так к нему обращайтесь, к такому. И он будет изнутри реагировать на вас, так с вами общаться по-доброму. То есть надо в сердце мужчины проникать сразу, а мужчина к женщине должен аккуратно обращаться, чтобы не теребить ее внутреннюю составляющую, вулкан не будить. Потому что мужчина думает, что я типа со своей женой справлюсь всегда. Это ошибка. Ни один мужчина, ни с одной женщиной вообще справиться не может. Это она по доброй воле просто подчиняется. Но если ее психика выйдет из-под контроля... Ты с ней ничего не сделаешь. Поэтому надо быть очень осторожным. Женская природа опасная. Мужская тоже опасная, если вести себя... Вот, понимаете, женщины, мужчину нельзя задорить. Ну, то есть, допустим, он сказал что-то, вы все как бы петух просыпается. У мужчины есть две функции, понимаете, психически. Одна функция защищать, вторая воевать. Всегда пользуйтесь женщиной только одной функцией защищать, Означает не спорьте с мужчиной никогда и нигде. Всегда соглашайтесь, потому что когда он настроен на функцию защищать, значит дальше все будет все состоит из одних исключений. Но если вы начали как бы входить в конфликт с мужчиной, то дальше начнется жесть. То есть петух включается, он не совсем не согласен, он бунтует, как бы ведет себя на зло. То, ну, то есть рушит отношения. Потому что вы спорите с ним, вы включаете петуха, потому что женщина не подчиняется, он начинает воевать за свои права мужчины, что я главный, я победитель, я буду побеждать тебя, я должен тебя сломать. Понимаете, так устроена психика у него. С ним ничего не сделаешь в этом состоянии. Он безумцем становится. Мужчина нельзя так себя вести, надо мягко, нежно, ласково соглашаться. Теперь вы скажете, он совсем обнаглеет. Да, обнаглеет. И это вторая часть воспитательного процесса называется, то есть первая часть – любовь. Любовь, как к мужчине надо обращаться, внутрь входить. Как женщина аккуратно снаружи, не трогать ее внутри. Это приводит к тому, что женщина наглеет, мужчина наглеет. А дальше уже воспитание идет. Воспитание означает строгость. Обнаглел человек раз, краник закрыл о любви. Или закрыл. Человек всегда оценит то, что он имеет. Если женщина обращаться правильно, она это почувствует, оценит. Она будет ценить этого человека. Дальше можешь воспитывать. Она тебя ценит. Делает что-то не так, отодвинься. Закрой краник близких отношений. Она исправится, захочет все исправить. Потому что есть за что, понимаете? А если ты шаг этот не сделал к правильному отношению, так зачем ей это надо? И вообще тогда ничего не надо. То же самое ему. обнагрел, начал вести себя плохо, закрывает краник. Придет время, он поймет, что что-то не так. Всегда у человека есть три стадии понимания. Первая стадия агрессивная. Краник закрыл, сначала человек агрессирует. Женщина обижается, мужчина злится, начинает угрожать. Говорит, да я тебя брошу, одна останешься, вторую жену заведу, там еще что-нибудь. Ну будет что-то, понты кидать. Женщины так сильно верят в эти понты, когда муж говорит. Понты это такие рога у оленей. Они, когда у них этот брачный период идет, они эти понты кидают. Вы знаете, там такой треск стоит, они друг на друга там бросаются. Ба бам Такие звуки страшно вообще. Ну, когда цель такая, что надо просто, чтобы новые рога росли, нужно эти сбросить, понимаете? И вот им хочется вот этими рогами почесать друг от друга, ну, понтами как бы побрякать. И потом раз, новые рога растут, понимаете? А понты лежат уже на земле. Называется кидать понты. Мужик, когда кидает понты, это просто... Понимаете, все поверхностно, внешне. Не надо на это сильно обращать внимание. Да я тебя наблюдаю. Да. Если ты в это поверил, так оно и будет. Надо совсем соглашаться. женщина, совсем соглашаться. Если вы смиренное предположение заняли, то все, понты как бы заканчиваются. Ну вот ты все. Мужчина на тропу войны встал, совсем соглашаясь, признавайте свое поражение. Вам же лучше будет. Не надо с ним воевать. Воюйте с мужиком, будет хуже только. Соглашайтесь со всем. Как воспитывать мужчину? Краник любви закрывать, подальше держаться и все. Он сам пройдет три стадии. Первая гнев, вторая подлизываться начнет. Не соглашайтесь. А потом начнет прояснять, скажет, что с тобой стряслось вдруг опять, быть может я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрям молчать и час за другой подряд. Вот тогда и скажите по-доброму, аккуратно. Не надо. А -а -а -а, и все ему вывалило. Деликатные отношения. Ранимые, очень ранимые наши любимые. Нужно аккуратно сказать. Знаешь, я прошу только одного. Ты как-то вот аккуратнее, помягче со мной. Просто общайся, и я буду счастлив. Все. Понимаете, аккуратно так сказала по-доброму. Он сам додумает до всего. Нет проблем. Если победила, он уже хочет мириться, не надо дальше на него, там, как кобры, бросаться. Он потом вообще никогда мириться не будет. Думает, еще хуже будет, если я помирюсь. Надо ценить мир в отношении. Воспитательный процесс близкого человека длится долго. Не настраивайтесь на 5 секунд, потому что есть две причины. Первая причина, он вообще не настроен от близкого человека слышать правду о себе. Потому что, еще раз повторяю, мы хотим наслаждаться друг другом, мы не хотим правду получать. Мужчина с работы пришел, он хочет, он правду там получался на работе о себе, понимаете? Он пришел домой, что он хочет дома? Отдохнуть, расслабиться, почувствовать любовь. А тут ему правду как бы тоже... Кому не нужна эта правда, он хочет дома отдыхать. Женщина не хочет тоже правды никакой от мужчины, она хочет ласки, нежности, забот. все. Но правда нужна, а без нее невозможно жить. Человек должен понять, что, что не так он делает. И для этого существует тактика. Тактика означает, примите сначала неправильное поведение близкого человека. Примите его таким, какой он есть. Хотите жить, примите. Есть крайние случаи, конечно, с точки зрения измены, там, изменил близкий человек, это предательство, понимаете, это принять невозможно. Но нужно все равно это принять как свою судьбу, не то, что вот, допустим, человек изменил все, я с ним жить не буду, там, прими, у тебя такая судьба, ты сам когда-то изменял, вот получил такое. В этом мире нет несправедливости. А потом дальше, когда ты принял все, ты можешь его воспитывать. Придет время, он сам раскается во всем. Понимаете, это целый путь. Но сначала надо принять близкого человека, какой бы поступок он ни совершил. Хочешь жить нормально, прими. Будешь бунтовать, опухоли вылезут. У меня одна знакомая, мать себя вела очень плохо. Она бунтовала против матери, заработала себе сначала миому, потом рак матки и потом смерть в молодом возрасте. Причина – бунт. Не хочешь принимать судьбу, мать такая вот по судьбе досталась. Надо было просто ее принять. И принятие это не означает, что ты всю жизнь теперь так будешь жить. Принятие это первая стадия победы. Ты человека принял, вот допустим муж алкоголик приняла его таким, он уже на 30% не алкоголик. Понимаете, через твое принятие знание придет в его сердце, как надо жить, совесть проснется. Ты приняла его, дальше ты можешь уже с ним разговаривать. Заходи, мой пьянчужечка, раздевайся, все, писенный ты мой. вот. И через такое отношение он будет понимать, что он дурачок по сравнению с своей женой. Он скажет, ты у меня стая, я у тебя дурак. Это первое, что произойдет. Он начнет раскаиваться, а потом начнет исправляться. И вы поймете, что судьбой не надо агрессировать. Нужно ее принять, а потом постепенно через добрые отношения менять. Пугаться судьбой тоже не надо, как астрологи некоторые, знаете, придешь к нему, там, осеннее пальто можешь не покупать, все. Все, моча кончится через три месяца. Это неправильное восприятие мира, потому что карта, гороскоп показывает просто объем работы. То, что нужно изменить в себе, то есть, ну, то, что может быть, понимаете, не то, что будет, а то, что может быть, если ты не будешь это делать. Вот, допустим, я в 24 года во время молитвы увидел, что в 48 лет я сяду в тюрьму. Прямо в мой день рождения против меня начали там кучу всего делать для того, чтобы это произошло. А я просто начал молиться по 8 часов в день. И ничего вообще не произошло. Люди, проверяющие, приходили, смотрели, говорят, этот человек не может так делать, то, что здесь написано, это клевета. Они даже проверять меня не стали, потому что молитва все победила. Просто поймите это, что вот видите, человек, он несправедливость, там ужас, вообще как можно с таким жить, это твоя судьба, прими ее. А потом ты увидишь, как можно ее исправить, первая стадия принятия, вторая воздействие. Одна женщина говорит, я не могла даже подумать о том, чтобы разговаривать с этим под лицом. Он предал меня, бросил нас с детьми. Я говорю, хочешь мужа возвращать? Он говорит, хочу, прости. Молилась, молилась, молилась, молилась, простила, приняла судьбу. Прощение означает, достаточно счастья получила из другого источника. Как можно человека простить? Мы не можем простить, потому что мы оттуда счастье ждали. Не прощение означает нехватка счастья, понимаете? получила счастье от Бога, успокоилась, простила. Все, могу жить и с этим. Все, мне нормально, я счастлив, Простила. Первая стадия. Вторая. На, на первой стадии победы над судьбой, она даже разговаривать с ним не могла. Она говорит, что дальше делать? Я даже поговорить с ним не могу. Хотя я его уже спокойно отношусь к нему, но поговорить с ним не могу. Сердце спокойно, поговорить не могу. Вторая стадия победы над собой, ниточка загрязнена, Нить незримая. Надо понять, что вот эта измена, она не сегодня началась, понимаете? Между вами не было, эта нить загрязнялась много лет, прежде чем он такой поступок совершил. Не было отношений, об этом еще сейчас поговорим. Верность, уважение в семье – важная тема. Уважение, мы с вами разобрали, что такое. Надо принять природу человека и действовать согласно ее природе, с ним себя вести, иначе будет жесть. Верность – это другая тема. На второй стадии она молится, молится, молится. Бац может поговорить, но он не хочет говорить. Половина пути прошла, половина ниточки чистая, половина грязная. Молимся дальше. Теперь уже начали говорить с ним на разные простые темы, там как дела, погода хорошая, рад за тебя, рад тоже, все, дружим. Дружба пошла. Она приняла даже, что у него другая там девушка там, он с ней живет. Все приняла, да? Он чувствует, что опасности нет. Начал приходить в гости к детям. Общаться, помогать начал, заботиться. Все пошло в сердце раскаяния. Виноват я уже, не понял, что я зря тебя бросил. Но у меня уже другой человек. Молись дальше. Третий круг пошел, побед над судьбой. Совесть начинает у него уже оживать. И в конце третьего круга она ему такую веселую жизнь устроит, его новенькая, что он сам от нее убежит. Даже помогать не надо. Понимаете, то есть я много раз видел, как люди так восстанавливают свои семьи. Много раз в жизни это видел. Теперь вы скажете, а как сделать так, чтобы никто не уходил? А вот это другая уже тема.